Доброго всем денечка. Пошла прогуляться. Сейчас я к делам своим. И хотела показать, что все-таки в э, то поселение, в котором мы живем, очень красивое и хорошее место. Это действительно очень э, удачное, хорошее место. Вот сейчас вот там в заднем плане, где вот я вам показываю, идет та улица, на которой. Мы живем. Это тупиковая улица. Вот все эти дома, которые там стоят. Вы видите, это наша улица. Начало улицы. В общем-то она очень большая, это. Но у нас вот самая. Вот так выглядит. Вам покажу. Наша улица, начало улицы. И она вот так продолжается, продолжается, продолжается. Тут у нас такой овражек, овражек, овражек, и туда, вот дальше, дальше, дальше там до 40 пятого что ли дома 45 дом ну тут не везде так скажем замечательно хорошо как вот вроде тут вот озеро у нас видите озеро стоит у, у нас здесь озеро такое достаточно неплохое утки здесь была рыба ну мальчишки рыбачат а здесь вот какой то болотцы не болотце никто не занимается им но тем не менее место достаточно хорошие. Я вам хотел сегодня показать любимое место детей, которые летом просто осаждали. Вот у нас стадион называется. Сейчас я вам покажу. Вот так мы поднимаемся от дороги. И у нас здесь мечеть. Вот Такая шикарная мечеть. Построил ее на свои деньги какой-то богатый дяденька, какой-то предприниматель, не знаю какой. Дай бог ему здоровья, люди сейчас собираются здесь по пятницам, проходят моления. Но ну, это место встречи, скажем, верующих людей. Здесь всегда праздники очень такие активные проходят, но ну, поскольку мы живем все-таки в Татарстане, религия здесь приветствуется и поддерживается. Она, не, она небольшая, но очень-очень симпатичная такая по своей архитектуре. Елочки здесь посажены. Здесь все, все это прибирается, убирается. В общем, очень прилично. И летом любимым местом отдыха детей, которые здесь живут. Вот внуки, в частности, мои, которые приезжают сюда. Все лето вот в этом году они были здесь в связи с этой болезнью коронавируса они жили здесь и вот посмотрите это называется у нас стадион два года назад выделили из бюджета деньги и вот так вот это у нас тут автобусная площадка и вот так вот видите выложили здесь очень хорошую брусчатку спасибо конечно местной власти и районные власти, которые все это дело организовала, долго здесь работали, здесь очень, конечно, красиво. Смотрите, березки старенькие уже посажены, а дорожки выглажили совсем недавно. Дети здесь катаются на велосипедах, гуляют здесь и мамочки со своими детками. Место очень такое симпатичное, скажем. Видите, как? Березки. Здесь и освещение вечером сделали. В общем, все очень-очень прилично. Так что я считаю, что мы живем в очень благоустроенном поселении. У нас, у нас считается не деревня, а поселение. То есть это район, конечно. Видите, какие хорошие дорожки здесь прилично сделаны. И мы подходим к площадке, к любимому-любимому месту. Детей, которых, которые летом здесь играли Ой, это просто пчелиный рой Все жужжит Детский смех слышится Но очень-очень весело здесь было летом Определенного времени здесь играют детки поменьше А уже вечером приходят подростки С девочками сидят на скамеечках Тоже допоздна здесь хорошо Видите, везде организован свет, везде свет есть. И вот так выглядит эта площадка. Все очень-очень прилично. Даже покрытие мягкое сделано, чтобы, если кто-то упал, там, не так больно было. Вот. тут вот подальше школа местная. И дети, особенно после учебы, они все забегают. Здесь качаются на качелях, вот такие качели сделаны. Очень много скамеек, где можно посидеть. Ну, почему бы не посидеть, да? <свят>, полюбоваться на своих детей. Мы тоже вечером сюда бабушки приходили. Вот так вот, видите, какая веселенькая-веселенькая площадка. Чисто, хорошо здесь убирается, все, все прибирается. А здесь сделано, здесь проходят общественные мероприятия, типа Сабантуя. В этом году, конечно, его не было. А так вот там вдали такая импровизированная площадка там обычно поют и пляшут а это вот сделано типа трибун видите как чем хорошо еще сделали такой круг вот асфальт выложили ну такая тропа здоровья можно приходить, пару кружочков даешь и подходишь еще вот к таким тренажерам сделаны такие замечательные тренажеры Смотрите, какие. Их не особо много, но, тем не менее, они все есть. И дети здесь играют, и мы тоже, взрослые. Подходим сюда. Не настолько часто, конечно, надо было бы почаще, но, тем не менее, вот видите, какие тренажеры поставлены. Все-таки современные, очень современные. А мне очень нравятся вот эти качели. Боже, где же эти были качели, когда было мое детство? А то бывало... Едешь к бабушке, на столбы нам <с> веревку сделают, и мы качались, и тут даже, знаете, как на перебой, кто вперед, кто быстрее. Это ж смотрите, какие замечательные качели, исключительные. Так выглядит наша площадка спортивная. Я считаю, что это очень и очень хорошо, как говорят, у нас должно быть все для людей. Ну, в данном случае вот это так. Тут просматривается вот эта мечеть, ее ее там, задняя сторона. Так пошла там улица Заречная. Там дальше. Вот мое желание было сегодня показать вам действительно то хорошее дело, которое, которое сделали для нашего поселения власти района. У нас город, район они вместе считаются один мэр. И опять здесь же эти качели, очень хорошие, на цепочках, достаточно безопасные. Вот такое излюбленное место для деток у нас. Вот видите, один еще какой-то гвардеец ездит на самокате. Мальчик. Так что приезжайте к нам в гости, посмотрите, как у нас здесь мило и хорошо. Здесь можно отдохнуть. Я всегда привожу сюда своих родственников, ко мне приезжают, если я говорю: давайте прогуляемся до нашего стадиона, до, нашей... до нашего места отдыха. И всем здесь нравится, И все таки, с таким удовольствием говорят: как у вас здесь хорошо, как у вас здесь мило, Так поселение у нас очень. Хорошее место в расположении от города. буквально 10-15 минут езды. Это здание бывшее. Совхоз у нас здесь когда-то был большой. Я говорила, что один из лучших в районе. Ну, сейчас переименовали его. Сейчас совхоза уже этого нет. Другое предприятие. Он находится даже в другом месте. Но дело в том, что здесь сейчас... Живут вот переселенцы временно. Здесь и тепло, и вода, и газ еще есть. Ну, удобно для проживания. Красота. Осень еще продолжается, хотя начало ноября. Еще березки не совсем скинули свой наряд. Приезжайте в гости, всегда вам рады. Татарстан очень-очень приветливая республика. Вот обзор, такой кратенький обзор. Место отдыха, поселение, где я живу, приезжайте к нам. Я буду вам рада. Мир вашему дому, друзья мои.